Уау! Черт возьми! <свист> Только посмотрите! Здесь действительно чувствуется сырость! А? <свист> <свист> как <колько> вам надо сдержанно <свист> <дергнуть свист> с этими отсылками? Так или иначе, большая комната – большой босс. Так что просто покончим с этим! Иди ко мне! М -м? Что за хрень? <звучит> О боже, это такое милашка! А, ты очаровашка! Я буду звать тебя Федерико, хорошо? И люди I'm еще говорят, saying, что Орд не ужасающее существо. <звучит> ну, ты нашел себе маленького дрылька, как я погляжу. Он любопытный. Поверь мне, он не останется маленьким надолго. Он есть очень много. Несомненно, ему лучше поднабрать вес, или же, возможно, пицца в скором ему брюхом. Зачем вообще говорю с этим парнем? Ты серьезно? не Это правда, это правда. Как только они попытаются настить меня, я даже не успею сказать приветствую тебя! Они просто скальцят вниз попробовать один за другим. Это уморительно. Со мной такого никогда не случится. Каждый раз клянусь тебе, дружище. Должен сказать, мужик, раньше мне казалось, что ты просто чудила, но сейчас я понял, что ты нормальный парень. чувак. Постой-ка, куда делся твой маленький друг? Мой друг? А, он прямо здесь. О, блядь! Нет! Я такой тупой, с этого держите, надо привязать. Чуть поберите. Ты идиота. Существуем все, все хорошо. О, слава богу. Хотя он прикрутил довольно много костей и зубов, которые в будущем могут привести к некоторым кальцификациям. Здорово. Я бы порекомендовал исбегать любых возможных травм в районе живота. Ты же не собираешься испортить этот скейт, стал монстром прямо в самом конце, правда? Правильно? Потому что это предсказуемая шутка, и мы не хотим подобного на элитной платформе с качественным контентом, как YouTube. Видишь, Федерико? Это место, где я тебя нашел, помнишь? Ты Дупос прямо из этой... Ды... ай... ай, ай. рт, тебя побери, тупой Ченнелер! Не нужно было грохнуть тебя по дороге сюда! А? О нет! Федерико! Федерико! Так расскажи мне, отрак, почему ты снова затащил меня в эти глубины? Смотри, Солер, видишь эти лучи света. Я говорил тебе, что солнце светит даже здесь. Ты неверующий. Прошу, это даже не считается солнечным светом. Эй, посмотри этого милого дракона вон там. Дракон? Какой дракон? Oh